Всем здорово. У нас и интересная работа непредвиденно наметилась. А, вчера вечером звонок. Дырка на крыле, надо быстро сделать. Говорю, не вопрос, сделаем, может быть даже быстро, может быть даже сделаем. Приезжает машина с утра. Я подхожу к крылу, ищу дырку. Дырки не вижу, но вижу, что что-то тут не то. Ну, есть кратерочки, кое-где единичные. И не вижу дырки. Спрашиваю, где дырка? А, ну тут уже покрасили, мне сказали. Я говорю, вообще зашибись. Идем дальше. Идем по покрашенному. Я понимаю просто, что мне надо делать крыло. И начинаем понимать дальше. Цвет синий-зеленый. Ну это как бы сложный цвет. Тут не в этом вопрос. Идем дальше. Я ищу, где же будет, блин, переход у них. Понимаю, что переход ушел аж туда. Здесь фар у них то... Или не хотел снимать, или просто не пролачено. Думаю, ладно, еще дальше, дальше, еще, еще, еще, еще. Не вижу. Идем дальше, дальше, дальше. А я знаю, что эта машина была целая просто. Открываю дверь. Первая фраза, ёб твою мать, блядь. Мне тупо не оставили место Идем дальше. Молдинг решили не снимать. Ну, это их выбор, как бы, то такое. Тут место есть. Все сколы, которые были, залачены, То есть, ништяк. А мне уже, я, ну, понятие такое, мне стойку делать уже целиком, ну, по-любому. Сколы, резинки никто не снимал, не пролаченный кант. Ну, потому что не, не снималось, неудобно. Я это понимаю прекрасно. Проблема больше заключается в том, что... Вот тут ступенька на скотч залаченная откровенно. То есть сейчас, пока будем тереть, не исключено, что здесь пробьем дырку. Если мы здесь пробиваем дырку, то нам не исключено, что красить целиком проем. Уходим от, от обратного. Если нам красить здесь по-нормальному, то нам надо что? Правильно! Бинго! Снимать дверь! Благо, двери тут снимается более менее нормально. Снимаем двери, будем надеяться, что нам удастся покраситься, под, дальше уйти, типа в кант. И тут есть второе ребро. Как бы это почти спасает проем, ну все под вопрос, не хочется делать проем, потому что на заводских Винкод, но снимать порог, снимать задний бампер фонарь лючок целиком с этой, который открой, пожалуйста, я покажу, там там тоже ад, лючок целиком с карманом, переднюю дверь нафиг, порог, сказал, да, а... Молдинг, я не знаю, что им падла что ли, Молдинг было снять, он же сидит тут на ползающей клипсе, пацаны, ну реально все, Делай, что хочешь. Тут это вниз, по-моему, оттопыривается. Делай, что хочешь. Две секунды. Никаких вопросов. Крыло мы оттопырим, потому что туда нужно добраться. И... Давай толщиномер ещё, Санёк. Так вот, в том-то и япона, мать, что... То есть, никто не вынимал короб. Само собой, тут... Ну, мне уже реально, тут не хватает места, чтобы аж поперхнулся, чтобы доделать. Снимать подкрылок. Потому что крашено и лачено до кантика. Я сейчас не в том плане, что кого-то покричать. А ситуация в следующем. Из-за банальной ошибки по работе. И, кстати, я предполагаю, почему ошибка с кратерами у них и все остальное. Машина готовилась под керамику. И, скорее всего, не повымывали хорошо пасты или еще что-либо. Но не может из ниоткуда такое количество кратеров быть. Они мелкие, они везде. Что там? 20. Ну покрас целиковый покрас 80, задача у нас она просто задача у нас примерно следующая: крышка багажника у нас заводская нам нужно прийти в эту толщину чтобы прийти в эту толщину нам надо все отваливать до металла и отваливать в мокряк а вот отваливать в мокряк с дверным проемом частично вот это уже прикол следующий и получается на ровном месте Хозяин машины может спокойненько так попасть на перекрас целиком вот этой штампованной части и проем. Будем пробовать спасать. Получится хорошо? Нет, так нет. Оттопыриваем сейчас крылья, которые заводские целые, Е, не тронутые. Либо попробуем не оттопыривать. как зачистить? Ну нормально никак не зачистить. Батон в любом случае счищать. Батон счищать, счищать полностью счищать, до нуля да, надо, да, да вниз. Тронем нетронутое крыло. То есть при продаже просто у человека, опять же, возникнут проблемы на ровном месте. Да, Человек тронуть. откроет дверь. Крыло крутилось. Чё оно крутилось? Ч ⁇ оно не крутилось? А, ну, дай, пожалуйста. Толщина, наверное. мы тут вышли? А как? А, не знаю. а как? Не понял. Крыло крашено. Да. Ну да, 300. 257. Большой 255. Так, не, он равномерно. Капот алюминиевый. 270. Ну, ты его сносил? Я его сносил. Сейчас, подожди, я просто думаю. Через мокряк отвален. Через мокряк отвален. Просто капот делал я. Триста Двести 290. Полтора слоя открашены, слышишь? А ну да, еще у нас по этому крылу, вопросы были. Да причем тут толщик, ну толщик -то тут, да, тут 4. Вот да, вот это крыло делаем Это мы еще тогда находили. Ну, с толщиком все нормально Саня Слышишь, мне вообще непонятно, что. Какой цвет? Почему тут цвет? Ну, ну, красили, тут капот. капот крашен и снесен до металла полностью. И красил я полтора слоя грунта. Мокрый по мокрому. Мокрый, короче, мокрый по мокрому. Ну, переваленный. Такой не было. Ну да, он бы был. был, был, он был. С то, с электрон, лак, а ты откуда ты, тогда с... но Ну не было. Потому... Ну откуда, Саня? Ну я понимаю, там 160. Ну не 200, блядь, 50. Ну я понимаю, даже 180 там бы было, блин. Хуй с ним. Ну как да. Чуть подлил. Ну не 250. И 300. Ну вот тут, тут центр 290-300 ты стреляешь. Вообще непонятно. Это такое ощущение, что через наполнитель ебашен. Два хвоя Ладно, что делаем? Снимаем двери, порог, бампер. Крыло снимать, потому что тут нормально надо сделать. Ну, а что туда, да. потому что ты не доберешься иначе нормально так и по и под мокряк давай, пос, может, давай посмотрим сап... следующий вопрос может крыло вообще снять ну, просто вообще как снять. я и говорил изначально вообще снять ну зашибись тут разборка. <laughs> по машине разбери чтобы снять кирло надо снять бампер само собой ну, бампер Не снимешь, он жесткий бампер у них нет. Бампер передний снимается за 15 минут. Он не тяжело. Задний я не помню как, потому что именно на это не снимал. Но тоже минут пусть 20. Блять, на ровном месте. Банальная работа. Перекрасить крыло. Разбери. Пол машины. Начинаем. Чтобы аккуратно, да, все сделать, красиво постараться. А ну смотрите, прикол. Мы, га га и сейчас, Саня, думаем, просто капот делал я, и передний бампер делал я. Как-то открывается. Это... А, ну щелкни еще раз. А, не, не, Сань. Вот, тут это ж Вольва. Тут же все же для дедушек сделано, чтобы далеко не ходить. Короче, э -э -э -э, капот я красил. Ну, ну не может. Я понимаю, там разбега в макроке, там, ну, будет 120 и 180, допустим. Но, ну, не 250. Ладно, что-то, ну, мозг не включился, и крыло вроде было не деланное. Пока Саня не полез капот, открывать. То есть вот ребята, которые тянули пленкой, реально затянули классно. Потому что только за торец, когда берешься, понимаешь, что он в пленке. Поверхность настолько... Да, поверхность настолько завернута, запечатана, ну, реально красиво, что этого тупо не видно. Еще нас смутила шагрень на лаке. Саня мне еще говорит, ты как лак сел. Ну, реально, шагрень другая, то есть не, не, не так, которая у этого лака. И вот сейчас реально открыли капот, перезагрузились. И крыло затянуто тоже. И так завернуто красиво, что не видно. Вот реально не видно. Пленчики прямо молодцы. Вот им прям респектус. Да, ни, ничего не, не добавилось. То есть и по пленке классно все красиво и по факту есть, ну, реально, когда смотришь на свою же работу и не понимаешь что это пленка, хотя знаешь где тут что, да, уже понимая где пленка, там можно что-то искать и находить, Ну вот так ходишь вокруг машины, ни черта не понятно вот это работа сделана ладно, хорош трындеть, давай разбирать тут пол машины разобрать надо значит, что у нас тут получается мало того, что все разобрали причем разобрали именно все без шуток сейчас повернем сейчас да, наждачком 80 -80. черненьким помажем и все будет готово ладно но смешно то смешно но теперь снимать все то есть всю плоскость до металла не лезем пока что в торец потому что ну надо бы сохранить заводской проем Иначе это реально станет потом проблемой при продаже, причем серьезной. Человеку не докажет, что проем был не битый, если он крашен, и внутри толщина будет увеличена. Поэтому сносим лицо до нуля. Здесь толщину никто поймать не сможет вообще. Там много не дай. Ну да, Тут сильно много не дай, ну и ты не поймаешь эту толщину никогда. А мог бы быть вполне себе простой ремонт Ну просто перекрас нормальный Где-то вот тут вот по стоечке разошлись бы Аккуратненько, никаких вопросов Тут бы сколы остались сколами Там их подкорректировали но ну, просто такой скол реально видно, что он закрашен А скол когда поставлен отдельно Видно, что он корректировался Ну и заодно поубираем тут ржавчина Снизу уже краска подлучивается Заодно произведем ремонтик вот так сейчас выглядит маленький протир на крыле. Сохраняем, стараемся, по крайней мере, сохранить проем. Принципиально его сейчас не мотовал. Заклеиваться буду под грунтование мокрое по мокрому. Вычищено все до конта. Ниже замотовано 400-600-800. Серый скотч брать. Обезжириваю сейчас пока что. Выверну резинку наизнанку какая у меня стоит задача заклеиться в ребро перехода металла в лакокрасочное в это ребро заклеится отворотным скотчем покажу как скотч отворачивается, может кто еще не видел то есть у него, у него загрунтоваться, высушиться расклеиться, перетереться переклеиться в отворот уже под покраску краситься, лакироваться но тут как бы есть такая полугрань, полугрань теряется вот здесь, вот на этом секции, дальше начинается опять нормальная грань, и это зараза на самом видном месте, это ну, может стать некой проблемой, в проем лезть, ну это и толщиномерщиком кто-то, и иди сюда, поэтому постараемся туда сейчас не лазить, багажник будет в открытом положении у нас, Потому что мне нужно пролачить нормально вот эту полку. А эту полку я могу пролачить только, когда у меня тут открыто и вот тут открыто. Сейчас тут все бумагой аккуратно, потом все пленкой. Приступаем. Отворотный скотч. Я покупаю такой, который можно делить на секции, удобно. Чтобы не таскать с собой ни ножницы, ничего. Сразу отклеиваем. Подтыкаем под резиночку. Он тут двухглубинный. Сейчас покажу, что это такое. Нужная очень вещь, кстати, что он на две глубины рассчитан. Под разные типы резинок. Две глубины – это значит, у него есть полоска пластиковая узкая и уже вдвойная широкая. То есть бывают резинки, когда надо глубоко зайти и потянуть. И, допустим, здесь достаточно узкой части. Штучки этим можно заменить в принципе визитками. Подтыкать визитки, подклеивать их скотчем. Это все работает. Ну так быстрее, проще и ну, надежней. Скотч просто узенький, тоненький, хорошо туда входит. Продолжаем все заклейки. Заворотики. Так, тут все нормально. Сейчас надо с багажничком поработать. Заклеиваемся. Теперь делаем вот такие вот отвороты чистый грунт, чтобы не летел туда, куда нам не нужно лишним. Все обезжирено хорошо. Кто может не видел, но я думаю уже видели вообще все. Это по инстаграму гуляла херня. Складывайте уголочек, отматывайте на коленочку и погнали наматывать. То есть делать отворот у скотча. Накрутили его себе, намотали побольше. Скотч много не бывает. Об, скотч закончился. Так, сейчас мы оторвем ровненько. Таки не мы просто. Теперь, что мы с этим будем делать и как мы с этим будем жить? Я себе сейчас отворачиваю. Блин, давайте оттуда начнем. Сюда неудобно таким образом, чтобы у меня край скотча проходил. Фактически в линию открытого металла. Благо, линия идеально ровная. Саня, так сказать... Блин, она отворачивается, отклеивается на выворот. Значит, будем пополамить. Линия идеально ровная. То есть, Саня старался, чтобы не залезть вовнутрь. То есть можно отклеиться очень красиво. В ребро скотча клеить нельзя, потому что потом я не смогу красиво убрать ступеньку. Вот. Сейчас мы его прогладим туда. У нас за счет изгиба обратного получается кантик, в который я вижу краску. Я когда буду грунтовать, я могу спокойно выбрать направление факела так, чтобы у меня туда не было жесткой. То есть, если я буду сверху наливать, ясен у меня там будет натекать, будет жесткая линия. Но если я буду подливать вот с этих направлений, то у меня ну, припыльчик можно, короче, отрегулировать. Наклейка закончена. Выклеена так, чтобы можно было подтереться на грунте сейчас прохожу липкой липкой говорился утро блин кислотной салфеткой протравливаем металл пока пойду разводить грунт мокрый по мокрому но у меня все подсохнет так сейчас задача простая Наполнителя налить таким образом, чтобы сюда не дать жесткой линии. Ее можно было потом подтереть. Но на поверхность дать толщину микрон 50 хотя бы. Потому что мне же нужно прийти к 150 микронам на выходе. Плюс-минус. 1.4 Белария. Понеслась? Меня вот это чуть-чуть раздражает, что он, сука, выворачивается. Дает <звы> твой меть, а? Будем вот так грунтовать. Кроме шутки. минут сейчас высохнет. Видно, что жесткой линии нет. Я смогу ее подтереть чуть-чуть. Сейчас припыльчик обдуем. Я сейчас грунт развел жизненько жидко чтобы мне не дать вот здесь толстых линий никаких это как бы самое страшное что я могу сделать это налить жирно поэтому грунт чуть-чуть пожиже лучше дать вот таких вот два слоя еще чем один нормальный когда деталь ну, без таких приколов Теперь сушка Расклеивать часть не буду Подожду, высохнет Тогда расклеить будем тереться Ну что, давайте расклеиваться Расклеиваться, переклеиваться Я пока там доделывал краску Тут уже по-любому все высохло Но ну, здесь рубца-то не будет. Я за это место не переживаю. Меня больше интересует вот тут. Так, нам нужно шестисотка и липкая салфетка небольшой рубец но есть сейчас его подтачиваем шестисоткой потом также восьмисоткой серым скучбрайтиком переклеиваюсь под окраску есть у меня зона хорошая осталась наверное лучше рученьками еще раз пройдем, все прогладим. Поролоновый валик на основе скотча. То есть на клеевой основе скотча. Там внутри лежит. Это валик компании Curie Finish. Все подзаклеено. Здесь парашют из скотча. Здесь зона открытая, отвернута у нас вчера холодом. Ну и тут тоже открыто. Все выдуваем. Протираем липкой салфеткой и окрашиваем. Делаю выкраску, потому что Делаю выкраску, потому что краску я сам поправлял еще чуть-чуть. подклеиваем то есть у нас тут парашютит. нам этого не надо и вперед Сейчас полностью высыхает Тут у меня получилось, что В заводском цвете Ну, в заводском сливе Мне не хватало синего перла Я его сам добавил И когда делал выкраски на тестах Короче, я добился нужного мне блеска Лишь на припыльном слое То есть не в полтора слоя Получится вот это вот, как бы полтора я укрыл Все, цвет укрыт Сейчас высохнет все, и я еще положу такой сухой опыл. Вот тогда цвет блестит так, как нужно. Припыл. Четко в ноль. Все, сейчас обдувается. В камере жарко. Работала печка, сушила. Обдувается. Чё, и, и лакируется, что нам тут осталось. Только под лак надо подготовиться. Взять с собой сразу переходной растворитель. В пистолет налить. Потому что снимем полосу. Будем подливать сразу. Размывать Лочок. да и все вроде. Еще одна продувка. Теперь поправляем валик. Проверяем его. Есть в минике разбавон Переходной этот растворитель Сейчас делаю в два прохода Первый тонкий Первый тонкий и по торцам Есть такой припыл, не в залив. Даже видно, как зерно чуть-чуть подтарчивает. 5-7 минут и продолжим. Продолжаем. Открываем еще подачи. Проходим торцы. Ч ⁇ я? Под расчет. Хорошо. Расклеиваемся. Аккуратненько расклеиваемся. Вроде бы все получилось. Отменят на хамуха. Согласитесь, что из баллончика так ювелирную работу сделать по переходному никогда в жизни не получится. Из баллончика можно зафигачить, когда где-то тут переходит. Чик-чик. Так, смотрим. По шагрени. Все нормально. Блин, мусора насыпала. Клейся, не клейся. ну вот эти все открытые участки. Капец. Просто капец. Ладно, сохнет, сохнет, высыхает. Расклеиваемся, соби... точнее, собираем. И когда буду полироваться, покажу, что будет происходить. Так, Посмотрим, что у нас получается по вольвехе. На крылышках я на крыле мусор подобрал. У нас главный тут вопрос по дверному проему. Переход получился хорошо. Но его надо доработать. Вверху тут уже не видно, но все равно до А вот здесь, в лицевой части, видно вот эта граничка. Поэтому ковакс зелененький. Аккуратненько делаем чик-чик. Сделаем. Сделаем вот так. Крупным нождаком сюда лезть бесполезно, потому что потом рисак не уберешь. А если уберешь рисак, дырку протрешь. Есть. Далее, она в помощь Рупис вибрационная. Кортек 3000. Сейчас круг намачиваем. Это круг средняя жесткость из визора. В принципе, тут можем попробовать, конечно, и ротором залезть аккуратненько. Ну, попробуем этой. Пойдет, пойдет. Нет, попробуем ротором тогда. Просто преимущество этой машинки перед ротором она вибрирует и не дает возможность быстро протереть дырку где-либо. Ну подогревает потихоньку. Да, чуть медленнее процесс, чем на вращении, но точный. красиво значит ротор и в руки брать не будем закончим все на этой Так, посмотрим, что у нас получилось. Нам самое важное, как бы, ну по плоскости все понятно. Нам самое важное это вот тут в торце. Вообще вот, ну очень хорошо, прям очень очень хорошо. Для черного цвета все царапки, которые там какие-то коцки. Ага, хер там вот еще что-то. Сейчас дотрую. Видите, как... А, это паста, извиняюсь. Но все равно надо машину помыть, обсмотреть еще раз, потому что, может быть, где-то что-то вымылось. Но получилось хорошо. Ни рубцов, ни торцов. Это двойная переклейка, это очень правильно выходит. Ну и тут жучок убрали, все подполировали. Получилось. Давайте глянем теперь, что у нас по толщине получилось пойдем спереду 92 тут как мы выяснили пленкой затянуто 125 крыша 127 150 да чуть-чуть кадал -чуть с торца вот 123 да там где торца отдельного нет 107 130 129 130 115 112 117 146 Не понял, что такой разбег Криво поставил 122 100, 158 142 4 короче перекупом привет кто там что будет искать шоу нас в двери попробуй найди попробуй называется найди в чем была проблема у ребят дырку прополировали признаться сразу не признались видать постарались по тихому устранить не прокатило носите всегда с собой тем более полировщики толщиномер, он у вас должен жить в кармане внутреннем тогда не сделайте дырку, потому что грань она видна, если меньше 90 уже хватит полировать, то есть стоп, точно что-то закосячено ну вот как в этом случае, лучше сразу решить этот вопрос с клиентом Потому что потом могут быть проблемы, скандалы, шум, плохая репутация, испорчение и так далее. Так или иначе клиент об этом узнает. Либо уже когда от вас уедет, но это будет хуже всего. Либо признайтесь этому, в этом ему сами. Тут уже, как говорится, решать вам, но все равно переделки все эти всегда за счет тех, кто накосячил. Клиент никогда в жизни не заплатит за то, что вы там что-то переделывали. Получится, получилось. Я рад, что мы не залезли полноценно в проем то есть проем остался весь в заводе давайте кстати его звякнем толщину его аж интересно ну, 80 чем то должен быть а нет соточка нежели жалеет лака 90 100 154 с торца 150 133 а, то есть в проем не полезли остановились вовремя но Полная разборка машины, весь борт целиком снимать, это, конечно, работа уже лишняя. Изначально можно было переделать локально, где бы они там не пробились. То есть локально цвет дать и тонкий слой лака кинуть на все, чтобы располироваться. Ну, добавилось бы там 30 микрон в толщине соседним зонам. Но это было бы беспроблемно. Так ремонт удорожается, усложняется, но качество, конечно, на выходе получается хорошим. Вроде все. Всем пока.